В декабре прошлого года для многих городских автомобилистов прошла хорошая новость. В городе окончательно запретили использовать реагенты для борьбы с гололейцей на дорогах. Арбитражный суд вынес решение полностью исключить применение химиката ХКНМ. Расшифровывается эта аббревиатура как хлористый кальций натрий модифицированный. Он является аналогом своего нашумевшего предшественника Бианорда. Мэрия пыталась обжаловать это решение, но из этого ничего не вышло. Городские водители отмечают, что все же в текущем году на дорогах стало заметно чище. Но здесь появилась и другая проблема. На магистралях стало скользко. К тому же увеличилось количество снега на проезжей части, да и реагент с дорог пока что полностью не исчез. Скользко на дорогах у нас сейчас? Очень. Очень скользко? Да. А какие самые проблемные участки на вашем? Вот вы как ездите, где замечали? Ну это, наверное, кольца. <связывая> <связывая> Такие достаточно скользкие. Но остальные дороги, в принципе, свободны. Ну где я вот езжу? Чисто, хорошо. Брянская тоже почищена, не скользкая. Ну, я как бы в этом, наверное, не специалист, но как бы на машине машина белая. Да нет, терпимо, везде подсыпка идет. Не замечали там реагентов или еще чего-то такого? Я видел крошки много, вот хорошо, перекрестки все подсыпанные. И так, по прямым, крошки такие мелкое, камушки такие. Отлично сегодня тормозил, даже очень экстренная ситуация была, и затормозила как копана. То есть по вашему устройляется, так он Я думаю, да. Ну, по да. крайней мере, я езжу немного, вот маршрут взлетка по кросске, вожу вот, внучку. Угу. И здесь у меня все хорошо. Ну, вообще, как бы я редко сейчас выезжаю только вот до магазина. Ну, а скажите, не замечали, может, реагентов на дорогах или какой-то... Ну, реагента нет, я не замечала. Действительно, реагентов на дорогах стало меньше. По Красноярску стало куда приятнее не только ездить, но и гулять. Однако химический рассол на дорогах местами все же используется. Об этом рассказывают общественники. При минусовых температурах, которые ниже даже минус 15 градусов, мы часто наблюдаем, по крайней мере до Нового года это было, мы наблюдали, что дорога оставалась влажной. То есть это говорит о том, что использовалась не соль, а реагенты. Плюс Центр управления регионов Красноярского края в социальных сетях нам отвечал, что им все-таки приходилось использовать маленько реагента, якобы 2 столовых ложки на 1 квадратный метр они таким образом якобы разжижали снег, но в конце пишут, но все-таки нам запретили. То есть они неоднозначно ответили. Подозрения у жителей города Красноярска есть, у нас подозрения есть, в связи с чем мы написали в Роспотребнадзор. Очевидно, что городским службам куда сложнее справляться с прихотями природы без использования реагента. Ведь он заметно облегчает задачу. Его нужно лишь рассыпать на участке дороги, после чего снег и лед растают. При этом не придется выводить в работу несколько сотен единиц снегоуборочной техники. Можно обойтись куда меньшим числом. Однако теперь такой возможности нет. Реагента окончательно запрещен. Мы решили заехать в первый попавшийся автосервис. Там нам рассказали, что реагенты вредят автомобилю, несущие конструкции начинают быстро гнить. К тому же там отметили, что и по сей день автомобилисты приезжают в мастерскую для устранения последствий воздействия противогололедных химикатов. Для тормозной системы очень опасно. Прям были случаи, приезжали люди, тормозных трубок просто нету, сгнивали. Угу. Металлические топливные трубки, та же самая история. Бывает машину даже невозможно поднять, потому что от них сгнили пороги. То есть вот эти несущие части, части кузова, они тоже ну, гниют, а вот, приходят в негодность. А вот скажите, в последнее время а, приезжали клиенты с такими подобными проблемами? Очень часто, через день. Судя по всему, запрет на использование реагентов в нашем городе исполняется не в полной мере, да и к тому же никуда не делись жалобы на скользкие дороги. За комментарием по этим вопросам мы обратились в управление дорог и благоустройства Красноярска. Там нам сообщили, что реагент они не используют, вместо нее песчано-солевая смесь. А со снегом борется спецтехника. На этой неделе ежесуточно в работах принимало участие более 300 единиц техники. С 13 января были обильные осадки, температура понижалась до минус 40 градусов. Из-за холодной погоды на проезжей части образовался снежный накат между полосами движения и в приладковой части. Для того, чтобы его убрать, нужна теплая погода, соль и щетки. Для дорожной безопасности мы обрабатывали дороги песко-соляной смесью. И тем не менее, стоит признать, что этого недостаточно. Начиная с последних выходных, от горожан поступило более сотни жалоб на скользкие дороги. Более того, произошли десятки ДТП. На магистралях откровенно Скользко этому способствует большое количество льда и снега. Машины двигаются медленно, из-за чего часто образуются пробки и аварии. К тому же на дорогах существуют колея. Это значит, что их не очень интенсивно чистят. Более того, скользко и на тротуарах, чтобы это проверить, достаточно просто выйти на улицу. Ну и вот, к примеру, центр города остановка улицы Перенсона. И вот в каком состоянии здесь находятся тротуары. Стоит признать, они почищены неплохо, но вот что касается бордюра и самой остановки, то здесь уже есть проблемы. Вот такие небольшие кучи на самом деле являются опасностью ведь при выходе или в входе в автобус можно упасть и прямо на проезжую часть, так как это все очень скользко. К тому же, сама дорога не отличается. чистотой. мы видим здесь большое количество снега, особенно на автобусной полосе, и вряд ли его такое большое количество создает хорошее сцепление с дорогой. Все же пора нашим дорожникам привыкать, качественно работать и без реагентов, как, например, в Москве и во многих других городах России. Дмитрий манько Михаил Зинкевич, 8 канал.